Сидит отец, играет с дружками в покер. На столе огромная куча денег. Подбегает четырехлетний сын. Заглядывает в карты, говорит, «Папа, пап, а четыре туза, хорошо?» Отец так сквозь зубы, «Да, сынок, хорошо». И тут все идут в пас. Отец такой радостный, довольный, загребает все деньги. И тут сыночек его дает.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 привет всех еще раз хочу поздравить с новым годом пожелать счастья здоровья всего вам самого хорошего что вас всегда окружали любящие вас родные всем пока пока